Какое огромный А можешь огромное. его показать, что он огромный, огромный? Да ему страшно, я понимаю. Страшно. твою мать, какой он здоровый! Ёжки, да. мох, а усы Да не, реально он как собака с размера. Моя ну, Кися. как его зовут, не знаешь? Ох, мы не писали вчера, но я. Это с передержки, да, нам привезли? Да, это передержка приехала. Ух, твою ж мать, да, как кош... в этой... какой он красивый, а? Приехала. Это вторая, да, кошечка? Да. Это вторая кошечка, покажи. Тоже к нам сегодня привезли, да, получается? Да. да Мои же да. зайки. Это две две кошки были на передержке. Ну, люди уехали отдыхать, а стояли на передержке. Передержка все сдулась. А Тоже текает. Привезли да. к нам, вот, теперь у нас. А тебя, Здесь у нас героический корс, который мы с трудом и с боем практически выбивали на Салтовке. Забрали вместе с клеткой, вместе с подстилкой, немножко корма. Он очень умница, ему было страшно. По пути, когда произошел взрыв, бедненький, он наш в машине подпрыгнул, перевернулся и на ручки залез, забился. Здоровая детина, кайфовая детина. Ну, боязливая, страшно, все боятся. Ничего, все будет хорошо, мужик. Здесь он теперь у нас живет.